Подсказывает, что мы сегодня будем такие же Если что-то пойдет не так, BMW придет просто капец Пожелайте нам удачи, мы начинаем Всем привет, с вами уголок автолюбителя, как вы наблюдаете за моей спиной BMW, и она уже опробовала оффроуд. Сегодня мы будем на ней гонять, и выбрали для этого идеальную геолокацию. Посмотрите, какой вид! Озеро потрясающее, солнышко светит, погода не дождливая, Просто супер для того, чтобы испытать BMW. Кстати, для того, чтобы поехать на этот off-road, мы решили немного ее подготовить, чтобы конкретно не обломиться. Мы заменили на ней колодки, тормозные диски, проверили фильтра, масла, в общем, все в норме, и сейчас будем делать это. Так, ну на секундочку, этот автомобиль нас немного уже подводил, прошлой зимой, кто помнит. Поэтому мы, прежде чем будем испытывать автомобиль, проверим дистанцию, на которой мы будем выполнять всякие разные трюки. У нас есть небольшие проблемы по технической части. Не работает DSCO, выдает ошибку, поэтому в полной мере привод полный мы не сможем проверить. Но все равно, как легкий паркетник, при небольших препятствиях мы сможем проверить его силу, мощь. В общем, посмотрим, справится он или нет. Скажу вам сразу, что выбрали мы удачный отрезок для того, чтобы проверить BMW в деле. Потому что здесь есть грязь, здесь есть озеро, в которое можно улететь, здесь есть огромный обрыв, посмотрите. То есть, если что-то пойдет не так, BMW придет просто капец. Его тут можно размотать, и он останется здесь. В лучшем случае просто стоять до того, как мы его вытащим трактором, либо проить какая-то машина, он поможет нам. В общем... Мы будем на чеку, вы оставайтесь с нами. Думаем, что BMW все-таки поедет своим ходом, ничего не отвалится у нее. Начинаем. Итак, ребята, примерно территория, где мы будем проводить эксперименты, определена. Единственное, мы не будем сразу заезжать в самую жижу, будем потихоньку, по нарастающей смотреть, как машина себя ведет. И, не дай бог, какие-то будут поломки. При условии, что у нас сейчас полный привод работает всего на 20%. Поэтому пожелайте нам удачи, мы начинаем. Ходами с первого раза ехать не будем, попробуем сейчас поехать в натяг. потихонечку, чтобы ничего не отвалилось, не сломалось и у нас настроение не испортилось. Мы, вообще, еще планировали поехать на шашлыки. Потихонечку, потихонечку. Ну, мне кажется, в принципе, не особо ей трудно это показалось. Первое прохождение 5 баллов из пяти. Сейчас попробуем проехать напрямую, прибавляя немножко газку. Еще хотела обратить ваше внимание на то, что автомобиль вообще не подготовлен к оффроуду. Стоит зимняя резина, на которую налипло очень много глины. И сейчас трудно вообще понять, какая сезонность стоит на нашем автомобиле. Посмотрите наглядно сами. Не просто так здесь остановились, хотелось бы вам показать свесы у автомобиля. Очень удобный участок для того, чтобы наглядно посмотреть, какие у него свесы, что вас ждет в городе. Ходов подвески вполне хватает этому автомобилю. Смотрите, насколько вздернут бампер задний. Нет, не переживайте, в этом кузове будьте спокойны, вы ничего не заденете. Интересно, а BMW сможет подняться в гору? Сейчас мы это проверим. Итак, ребят, сейчас посмотрим, какие свесы будут у бампера и вообще, сможет ли автомобиль заехать на это препятствие. Пытается, пытается. Да, нам жалко бампер. Жалко. Ну все ради эксперимента, ради вас. Ради ничего не отвалилось, ничего не сломалось, все на месте. Сейчас проверим задний бампер. эксперимент начинается эксперимент заканчивается что-то попыталась там колесо прокрутиться но нет мне кажется нет ничего не получается нет так друзья что мы наблюдаем Передний и задний бампер не сдвинули песок, они не заехали в гору, но есть хорошие новости, что они оба целы Пластик не треснул, не помялся, не вогнулся вовнутрь, номера и рамки целые так что на этом мы и закончим этот эксперимент Подошел к концу наш оф-роуд. давайте не будем строго судить этот автомобиль, потому что, во-первых, он имеет возрастные особенности и технические недочеты и в целом автомобиль проявил себя с положительной стороны поэтому поставим ему 4 из 5 и сегодня я хотела ответить на некоторые вопросы которые мне поступали в инстаграм от моих подписчиков и частый вопрос, который мне прилетает в личное сообщение, это почему ты сжигаешь на автомобиле с автоматом. Потому что у меня автомобили все исправные, Я их своевременно обслуживаю и не скуплюсь на это обслуживание. Поэтому у меня автомобили на оффроудах не подводят, даже старые. Но если я немного хулигане на своем автомобиле, то все регламенты по замене жидкости я обрезаю ровно в два раза. То есть если... На моей машине нужно менять масло там, Раз в 10-15 тысяч в двигателе да, То я меняю раз 8 в 8-10, а то и раньше Я могу это сделать, потому что мы, в принципе, связаны с автомобилями да, И у нас всегда под рукой э, материалы да. У обычного гражданского автолюбителя Не всегда есть возможность приехать в сервис И отдать там, лишние пару тысяч рублей Для того, чтобы заплатить за замену масла Плюс еще купить, конечно же, масло Дальше, есть момент по замене тормозной жидкости. Мало кто ее меняет, но открою для вас эту завесу тайн, то что эта жидкость меняется раз в три года. Обычно ее меняет тот, у кого сломался автомобиль. В итоге человек хватается за голову и говорит о том, что какой ему плохой автомобиль достался. Что касается замены масла в редукторах и в коробке, то тут следует выполнять все строго по регламенту, но, опять же, есть исключение, если вы вдруг сжиганили где-то на трассе, либо повалили где-то на бездорожье, то помни, сделай замену масла чуть раньше. И, ребята, все вопросы по поводу обслуживания, самые даже глупые и наитупейшие, вы можете задать нам. Напишите в комментарии, вам ответит буквально в течение часа наш мастер. И поверьте, он знает очень много в сфере автомобилей. И это будет абсолютно бесплатно, и вы будете точно уверены, что вы сделали и поступили правильно по отношению к своему автомобилю. Если вы хотите где-то сэкономить в обслуживании, да, но при этом не навредить да, автомобилю, хотите продать подороже либо продаете свой автомобиль вы также можете скидывать эти объявления нам потому что мы постоянно перепродаем автомобили покупаем автомобили конечно их обслуживаем и тюнингуем. часто задаваем вопрос почему вы так редко выпускаете видео на своем канале да все на самом деле ребят проще некуда потому что во первых мы это делаем в свое удовольствие и конечно же мы это делаем в свободное время и чем больше от вас актива, больше лайков и положительных комментариев, тем больше у нас стимула выпускать видео, находить время для того, чтобы снимать действительно качественный контент. И единственная мотивация именно твой лайк и именно твой комментарий, заставляет меня подниматься каждый раз в выходной день сам в утренние ехать на и снимать классный контент и если действительно видишь отдачу то это мотивирует и придает какой-то энергии и бодрости поэтому очень хочется от вас актива проявляйте себя не скупитесь на лайки и положительные комментарии у меня на этом все надеюсь этот офроуд понравился некоторые ответы на свои вопросы вы нашли и у меня на этом все, до скорых встреч, пока!